Здравствуйте, меня зовут Евгений, и я скептик. Привет, Привет Евгений. Здравствуй, Евгений. Ну, скажи, Евгений, как давно у тебя это началось? Вы знаете, мне это началось где-то, наверное, со школы. И какие были первые симптомы? Однажды ко мне подошел друг, рассказал про то, что он видел инопланетянина, и я ему не поверил. Ну и скажи, Евгений, ты, наверное, заметил, что твои близкие стали отходить от тебя? Да, я сейчас чувствую одиночество. Друзья уходят от меня и близких практически не осталось. Евгений, ну ты пришел в правильное место. Мы поддержим тебя. Мы рады, что ты присоединился к нашему кружку. Спасибо большое. Друзья, ну многие из вас очень выросли в нашем кружке, но, к сожалению, перед всеми нами есть еще одно тяжелое и необходимое испытание. Все дело в том, что Дед Мороз все-таки существует. <гас> Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гелназарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Здравствуйте. Лаида Кушнарева. Привет. Евгений Брик. Добрый вечер. И Валерий Соболев. Привет, ребята. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также устраиваем регулярные встречи в Москве. И буквально вчера у нас была последняя в 2013 году встреча. Была очень классная встреча, потому что мы подвели итоги. Именно в 2013 году мы начали эти регулярные встречи в Москве. И теперь, если вы увидите, ВКонтакте наша группа называется... По встречам называется «Встреча общества скептиков в Москве», и это неспроста. Все дело в том, что теперь встречи проводятся еще в Екатеринбурге. Также у нас, как мы сказали, еще в прошлый раз открылся форум. На самом деле постепенно, очень медленно, но вижу, что активность там э, начинает расти, люди начинают туда что-то постить, и я надеюсь, что уже в следующем году, скорее всего, э, форум станет довольно активной точкой нашего общения. Встреча у нас проходит сейчас в антикафе «Зеленая дверь», и благодаря тому, что они свои мероприятия рекламируют на целом ряде ресурсов в интернете, к нам стали заходить люди, которые до этого никогда не слышали про общество скептиков, либо их интересует какая-нибудь тема, например, к нам заходили люди там, когда была тема «Шизофрения», действительно интересная тематика, интересная лекция, и люди приходили просто глядя на то, что, да. это, что это за тема. А вчера к нам на лекцию пришли люди, которые именно вот хотели поговорить про скептицизм, пришли, пришла одна женщина, довольно пожилая уже такая, которая вроде так с интересом слушала, но у нее было, она удивлялась тому, что вот как мы считаем, что после смерти ничего не существует. И аргументировала это тем, что ну, свою веру в то, что что-то есть, аргументировала тем, что ну, не могла жизнь возникнуть из ничего. А при этом создалось ощущение, что в целом она в остальном приверженца науке. Но вот именно в этом моменте вот, так что, в общем-то, довольно, довольно интересная встреча была и всегда очень любопытно, когда приходят люди, которые совсем не знают, чем мы занимаемся. И я вот стараюсь всегда смотреть, как люди реагируют на то, когда мы им рассказываем, чем мы занимаемся. Вот, понятно это сразу или нет, какие возникают сразу вопросы. Конечно же, самая частая вещь, с которой сталкивается современный скептик, это попытка апелляции к философскому скептицизму. Поскольку мы придерживаемся именно научного скептицизма, по сути, мы придерживаемся просто научного подхода к жизни. Философский скептицизм – это совсем другая тема, это такой ярлык, который очень-очень общий. Если вы даже откроете какую-нибудь энциклопедию, там ту же Википедию, вы увидите, причем желательно, конечно, в данном случае английскую открывать, она более полная. Там прям громаднейший список того, что под этим термином может пониматься. Иногда даже, ну не скажу, что прям Противоречащие вещи, смысл там примерно Один, но грубо говоря это Сомнение вообще в наличии истины И когда начинают цитировать из этой Статьи, ты понимаешь, что должен человеку объяснить Что не-не-не-не, философский скептицизм Это не про нас. В прошлый раз выпуск нашего Подкаста был 30-м. Мы специально Не обращали на это сильное внимание, потому что Сегодня новогодний выпуск подкаста У нас 31-й. Ну и как известно Новый год 31 -го декабря Вау, прям нумерология Ее фанаты могут возрадоваться но сегодня у нас 27 декабря. Сегодняшняя дата оказалась богатой на различные события, связанные с наукой. Например, в 1571 году родился Иоанн Кеплер, немецкий математик и астроном. В 1654 году родился Якоб Бернули, швейцарский математик. А еще в 1831 году Чарльз Дарвин зашел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он пришел к идее теории эволюции. А Более подробно мы хотим поговорить о другом выдающемся человеке, о Луи Пастере. В 1822 году, 27 декабря, он, собственно, и родился. Благодаря этому человеку человечеству удалось победить многие смертельные болезни. Для начала Пастер, например, показал микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека. При том, что до этого существовала теория о том, что брожение имеет исключительно химическую природу. Пастеру удалось доказать, что в этом замешаны микроорганизмы. Еще он сделал важное открытие, что существуют организмы, которые могут жить без кислорода. И, вернее, для них кислород даже является токсичным. Такие организмы сейчас называются анаэробами строгими облигатными анаэробами. Вот. Например, это микробы, вызывающие масляно-кислое брожение. Также Пастер разработал технологию пастеризации. Это процесс одноразового нагревания жидких продуктов или веществ до 60 градусов в течение 60 минут, а потом при 80 градусах и еще в течение 30 минут. Эта технология применяется для обеззараживания пищевых продуктов и она позволяет продлевать срок их годности. Я думаю, что большинству слушателей известно, что практически все молоко, которое мы потребляем сегодня, это пастеризованное молоко. Есть еще стерилизованное и ультрапастеризованное. Также в ходе интересного эксперимента Пастеру удалось доказать невозможность самозарождения микроорганизмов. Он взял термически стерилизованную питательную среду, поместил ее в открытый сосуд с длинным изогнутым горлышком. И сколько бы этот сосуд не стоял на открытом воздухе, в этой питательной среде признаков жизни не обнаруживалось, потому что все бактерии оседали на этом загнутом горлышке. Кстати говоря, некоторые креационисты пытаются, используя вот как бы ситуацию, когда что-то органическое или там находится в какой-то закрытой емкости, типа там, например, джем, который там стоит где-то на полке в магазине, и задают вопрос, вот как же так, вот жизнь не зарождается, вот сколько оно стоит и не зарождается, не зарождается. Вот мне кажется, что им бы почитать про этот эксперимент. А вы попробуйте оставить в чайнике заварку на несколько дней и посмотрите, что там потом с ней будет. Нет, имеется в виду, что в закрытом, куда да. не могут, то есть извне, Заварка это будет открытая, ну, если понятно, она в чайнике, да. там будет доступ. Ну, а когда, например, какое-нибудь закрытое герметичное варенье, закрытое джем какой-нибудь, то там ничего да, не происходит. Да, но это к вопросу о том, что ведь, ну они же говорят, что не может появиться в закрытой системе, так ну в том плане, что на Земле не могла сама зародиться да. жизнь. Так Земля же это не закрытая система. Она да. Конечно, открыта. но в том-то том и важно, что на самом деле сами ученые об этом и говорят, что вот оно само и не может зародиться. Мы это и говорим вам. Что на это указывать? Да, какой -то дурацкий у них то вот у креационистов. Если это из варенья не появляются динозавры, значит, биогенез невозможен. Ну, хотя бы бактерии, они, конечно, наверняка, они имеют в виду бактерии, все-таки не динозавры. Но, mm -hmm. да, у них аргумент такой. Ну, потом из бактерий сразу динозавры. Так ведь динозавров не существовало, Бог создал их кости для того, чтобы проверить нашу веру. Пастер... Позже посвятился полностью иммунологии. Он установил специфичность возбудителей различных заболеваний, таких как сибирская язва, родильная горячка, холеры, бешенство. И развил представление о вакцинации и искусственном иммунитете. Он предложил метод предохранительных прививок. Вот, по-моему, несколько лет назад была так называемая «большая дата» 130 лет самого крупного подлога в медицине. Якобы утверждалось, что э, Луи Пастер на смертном адре э, раскаивался в том, что на самом деле все прививки ничего не дают. Э, дело было не совсем так. Э, когда ставились опыты по прививке животных от сибирской язвы, и в дальнейшем их снова заражали э, это язвой для того, чтобы продемонстрировать э, эффективность прививки, он Луи Пастер испугался и э, сделал такой подлог. Тем животным, которых он привил, возбудитель сибирской язвы в контрольном эксперименте не давался. Но на самом деле этого делать было не нужно, и дальнейшие эксперименты полностью подтвердили, что после прививки возбудители сибирской язвы эффекта не давали. То есть он просто испугался за свою идею? Да, он просто испугался нормально. за свою идею, что прививки не подействуют, но, как мы сейчас видим, у нас... Большой прогресс э, в мире э, по отношению к э, различным болезням, которые удалось победить прививками. Ну, это, конечно, неприятный инцидент, и я думаю, да. что его обусоливать можно, конечно, очень долго теми, кто ну, занимается Очень много на религиозных сайтах выложено, что э, перед Богом он не мог иначе поступить, что нужно было с чистой душой умереть, вот и так далее. Ну, я думаю, что из признаний ученых на Адре можно составить большую книгу. Скорее всего, это будет книга из разряда «100 мифов о науке». И под финал я хочу добавить, что Луи Пастер, который всю жизнь занимался биологией, то есть стал фактически основоположником иммунологии, также у него есть работы, которые легли в основу стереохимии, у него не было ни медицинского, ни биологического образования. Он в детстве увлекался рисованием и учился там в художественном школе, и по, через много лет, когда его работу увидел художник по фамилии Жиром, он выразил удовлетворение тем, что Лы Пастер выбрал науку, поскольку он бы мог стать сильным конкурентом живописи вот этому художнику. Интересно. А, Жень, знаешь, может быть, что Пастер давал просто меньше количества возбудителей, меньше, меньшему количеству особей, а, для того, чтобы просто дать этой группе преимущество если вдруг вакцина не будет работать так, как он планировал. Да, в принципе, вот такое возможно. Я не обладаю полной достоверной информацией. Ну, в принципе, конечно, хотелось бы перепроверить этот миф. Если кто-либо из слушателей может дать найти какие-то источники, мы будем очень благодарны. Миф этот встречается очень часто, вот как мы сказали, на всяких религиозных сайтах. Найти какие-то более достоверные источники трудно. Как знать? Может быть, это полностью миф, может быть, вот как Валера сказал, какая-то часть правды есть. В принципе, чисто человеческий момент, конечно, всегда присутствует. Ну что ж, а сейчас мы переходим к небольшому историческому расследованию, которое я сделал на этой неделе. Я выкладывал эту информацию на форуме и в группе. Может быть, кто-то из вас прочитал. Для тех, кто не читал, расскажу, что речь идет о проекте «Цивилизация». Проект «Цивилизация» — это проект, который занимается перекраиванием истории, можно сказать. Они очень спешно стараются отмежеваться от Фоменко. Это уже фактический тренд. Если вы занимаетесь какой-нибудь альтернативной историей, вы обязательно должны сказать, что вы не имеете никакого отношения к Фоменко. То есть это уже, можно сказать, такая, знаете, как необходимая, необходимая регалия. Мы не поддерживаем Фоменко. Но обычно говорится так. Мы не являемся новой хронологией, но нам кажется, что у них есть интересные идеи. Ну, в общем, я так понимаю, что если бы новая хронология была более успешной, они бы говорили, что они придерживаются новой хронологии. Но у них есть, конечно же, целый сайт с форумом, большое количество так называемых фильмов, которые представляют из себя основатели этого проекта, которые рассказывают, там, дают лекции на тему того, что Петр Первый там, не тот, кем мы его на самом деле считаем, что там не было того, не было этого. И что интересно в этих лекциях можно конечно же разбирать прям брать и разбирать основную идею а вот правда ли что при петре первом ничего не было построено и что это затем екатерина все выстроила и попыталась все это привязать там к там, правлению петра а вот давайте поднимать источники и смотреть на эту глобальную проблему но интересно иногда бывает некоторые такие замечания которые эти люди делают мимоходом и я вот так вот просматривая одну из лекций связанную с мифами математики Обратил внимание на брошенную фразу лекторам, который сказал, что, цитирую, «Всеми нами любимые книги школьные Перелимана, занимательная алгебра, занимательная геометрия, занимательная физика, астрономия и так далее, это просто переводы вольные книги Эдуарда Люка, а даже и не вольные, а просто буквальные. Как у нас Алексей Толстой перевел Карла Колоде и из «Пиноккио сделал Буратино», так вот Перелиман сделал из Эдуарда Люка занимательную литературу». Ну, Поскольку я в детстве сам читал эти книги, и поскольку Перельман, в общем-то говоря, довольно известный популяризатор науки на советском пространстве, то, конечно, я подумал, ну как, неужели действительно это правда?» И решил расследовать эту, эту вещь. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, что фраза была сделана как бы, знаете, так вот мимоходом из разряда. Ну, как бы вот, как, вот вам еще один интересный факт. То есть фраза, как в стиле Трихлебова, «4 миллиарда лет назад прилетели на кораблях наши предки. И дальше он рассказывает о каких-нибудь традициях, абсолютно не сосредотачивая внимания на вот важных таких деталях. Ну, в данном случае деталь, конечно, не безумно важная. И я потом перейду к тому, какие, я считаю, можно сделать выводы из этой ситуации. И, в общем-то, если бы мы узнали потом, что Перельман сделал просто вольный перевод или даже буквальный другого автора, конечно, это было бы грустно, потому что приятно знать, что именно наш соотечественник написал такие хорошие популяризаторские книги. Но, в конце концов, ладно, ну, перевел и перевел, это ничего такого в этом страшного не было бы, но все-таки хотелось проверить. И я думаю, что проект «Цивилизация» не думали, что кто-то будет там лазить и перепроверять эти факты. А может быть, они даже приготовили ответы на все эти вопросы, хотя честно говоря, сомневаюсь. Эдуард Люка – это такой французский математик. Он действительно занимался рекреационной математикой, то есть популяризаторством. И у него действительно есть две книги. Я, честно говоря, не знаю французского языка, поэтому мне трудно было разобраться. Но я нашел эти книги в открытом доступе. Они есть на сайте archive.org. Очень хороший сайт, на самом деле, который содержит большое количество материала. И поскольку этот математик жил довольно давно, естественно, что все его труды на самом деле уже ни под какой копирайт не попадают. Поэтому я скачал эти книжки и скачал все книги Перельмана, которые тоже все в открытом доступе есть, и мог сравнить. Поскольку этот человек математик, Эдуард Люка, я имею в виду. Сразу возникает вопрос, а как тогда быть занимательной физикой, занимательной астрономией? То есть, что этот математик параллельно занимался популяризацией всех остальных наук? Ну ладно, будем смотреть. К математике у Перельмана имеют отношение четыре книжки. Занимательная арифметика, занимательная алгебра, живая математика и занимательная математика. Четыре книги. Ну, прежде всего. Последняя, на самом деле, книга «Занимательная математика», она представляет из себя художествен... сборник художественных рассказов, у которых есть хоть какие-то там математические задачки в сюжете с комментариями Перельмана. Вот. Поэтому эта книжка даже по формату не подходит, я ее вообще не смотрел. А вот как раз занимательная арифметика, занимательная алгебра и живая математика подходят. И у нас на форуме вы можете посмотреть все ссылки, можно все эти книги скачать, посмотреть самостоятельно. Но прежде всего стоит сказать, что в занимательной арифметике Перельман четко говорит, что все задачки оригинальные, и что он намеренно не пользовался уже существующим набором популяризаторского материала. И, собственно говоря, когда первая глава начинается с задачкой, которая основана на событиях 1917 года и старинных формах записи чисел на Руси, что это, в общем-то, не перевод французского математика, жившего в 19 веке, как-то веришь сразу. А если мы начнем просто просматривать обе книги на предмет сходства, ну хотя бы базового, то видно, что книги разные, но ну, это просто разные, не нужно для этого даже французский знать. Там разные картинки, разная структура даже книги, и зная английский, можно хотя бы базово понять, о чем там идет речь. Например, у Перелимана после первой главы, которая точно не относится к французскому математику, дальше идет речь про арифметические ребусы, когда числа обозначаются буквами, и дальше там складывается там, забавно, типа там чашка плюс там пирог, и получается что-то. Такие очень веселые ребусы, и используются, естественно, русские буквы и русские слова. Ничего подобного у Люка нет, даже, собственно говоря, с французскими буквами. Я вот не нашел никаких рисунков, никаких заглавий, чтобы было похоже на что-то подобное. На 55-й странице в своей книге, вот, которая находится на орг, Люк, Люка рассказывает о геометри, геометрической прогрессии, и там что-то про Архимеда. Опять-таки, не зная французского, ты не можешь ничего сказать на эту тему, но у Перельмана рассматривается совсем другая история, как раз классическая история о на шахматной доске. Когда изобретатель шахмат пришел к правителю, показал игру, ему очень понравилась эта игра, и он сказал, вот, мол, проси все, что хочешь. И он сказал, ну я прошу одно зернышко за первую клетку доски, два зернышка за вторую и так далее. И о том, что правитель даже обиделся и сказал, ну как так, что ты мог бы попросить там что-то серьезное, ну ладно, типа, отсыпьте ему его зерна и пусть проваливает. А там на самом деле выясняется, что геометрическая прогрессия приводит к фантастическому числу, это число... Используется часто вот в историях про геометрическую прогрессию, оно там ну, просто безумно, я даже не знаю, как оно называется там. И, собственно говоря, дальше правитель, чтобы попытаться, ну как сказать, отомстить хитрому изобретателю шахмат, сказал: Хорошо, я тебе отдам все это дело, но только, пожалуйста, тогда пересчитай по зернышку все, чтобы убедиться, что я тебя не обманул. В общем, вот такая история, она как раз фигурирует у Перельмана. Ничего подобного я у Люка не нашел. А также у него там есть забавная история про миллионера Богача у Перельмана, которого там незнакомец облапошил. Он предложил ему какую-то там схему из разряда. Он каждый день будет приходить ему платить 100 тысяч рублей, а Богач будет ему платить вначале копейку, потом две копейки, потом 4 копейки. И как бы такая же схема, когда э, там Богач потом э, потерял кучу денег. Ну, в общем, там еще что-то про аферу с велосипедами. В общем, Никакого знания французского языка не требуется, чтобы видеть, что у Люка этих историй вообще нет в книге. У него вот геометрическая прогрессия есть, вот я нашел только в одной из двух книг, которые у него вообще есть на популяризаторскую тему. И они все там, я же говорю, короткая глава, которая упоминает что-то про Архимеда. Ну и единственное, что Перельман пересказывает головоломку «Ханойская башня». И это как раз головоломка, которую действительно изобрел Эдуард Люка. Даны три стержня, и на один из которых нанизаны 8 колец. Причем кольца отличаются размером и лежат таким образом, меньшее на большем. И задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми колец за наименьшее число ходов на другой стержень. И за один раз разрешается переносить только одно кольцо, и нельзя класть большее кольцо на меньшее. Вот такая простая игра. Конечно, есть более упрощенный вариант, когда их там не 8 колец, а, например, три кольца. Можно играть и с монетками, и не на стержнях, а просто разложить три монетки ну, в горку, в пирамидку, и просто перекладывать их на три какие-то позиции. И, собственно говоря, это действительно изобрел Эдуард Люка, но у Перельмана этот рассказ об этой головоломке совсем другой. То есть у него, во-первых, он вообще не рассказывает про изобретателя головоломки, что уже странно, потому что, как правило, Перельман упоминает в своих книгах изобретателей, например, того же Ллойда с пятнашками. Здесь же он говорит про то, что якобы там есть легенда про буддийских монахов, которые должны играть в эту игру до скончания мира, и что когда они переложат все эти кольца, тогда мир закончится. И там этих колец 10, и действительно, когда их 10, там количество операций, которые требуются, они там, вот как раз вот это число, как в истории с зернами. Ясно, что Перельман не верил в, эту, в этот миф, но может быть он не знал, кто автор, и предполагал, что это какая-то очень давняя, древняя игра, и неизвестно, кто ее, кто ее составил. Так или иначе, у него там совсем другая история, там про то, как он с братом э, перекладывает как раз монетки. Ясно, что у Люка, у Люка такого просто нет и не может быть. То есть там явно такая, такой советский контекст, ну такой 20 века. Ну и наконец, что касается занимательной физики и астрономии, то у Люка есть вторая книга, которая называется «Забавная арифметика», и где, судя по описанию этой книги, рассмотрена не только математика, но и какие-то другие науки. Но, честно говоря, когда я пролистал эту книгу, она почти вся посвящена каким-то забавностям с игральными картами, и никакой физикой или астрономии там и не пахнет. Поэтому в этом смысле как раз первая книжка Люка, она больше похожа на то, что писал Перельман, по крайней мере по формату. Ну, ясно, что утверждения проекта «Цивилизация», но они совершенно не обоснованы, проверить это легко каждому, и объединяет их эти вот книги Люка и Перельмана только то, что они научно-популяризаторские работы. Вот и все формат изложения, рисунки, задачки все разное и на самом деле у Перельмана почти все главы, почти все задачки, не связаны с 20 веком и вот собственно говоря, ясно, что это не может быть переводом и даже если бы он взял какие-то конкретные главы у Люка, и рассказал бы их языком 20 века, но это уже тоже невольный перевод. Потому что иначе тогда можно сказать, что ну, любая популяризаторская история или любой учебник – это вольный перевод любого другого учебника. типа там Если человек написал учебник по математике, значит, он на самом деле вольно пересказал кого-нибудь из древности, кто там, Евклида. Типа, «А, вот видите, это вольный перевод Евклида, учебник по геометрии». Что, какой я сделал бы из этой истории вывод? Само по себе это, конечно, не означает, что все остальное, что проект Цивилизация говорит, обязательно неверно. Но это демонстрирует две вещи, с моей точки зрения. Первое, это неразборчивость при работе с фактами. А второе, это способность уверенно утверждать то, что в самом лучшем случае является услышанной где-то непроверной информацией. Потому что, если смотреть видео, вот человек просто утверждает это как факт. Он просто говорит, ну, я вам процитировал. И Это говорится безапелляционным тоном совершенно, что, честно говоря, немножко удивляет. Я считаю, что как раз вот эти оба пункта, неразборчивость при работе с фактами и безапелляционный тон утверждений, они являются типичной чертой псевдонауки и как раз среди настоящих ученых встречаются гораздо реже. Я не говорю, что вообще не встречаются, но гораздо реже. И уж тем более это большая редкость во время лекции, где Например, представляется миру какая-то новая научная гипотеза. Там уж человек сто раз оговорится, что по его информации вроде бы некоторые данные указывают на то, что эти формулировки, они ведь не случайны, и к ним люди пришли за много-много лет и десятилетия работы и научных исследований. Вот. Так что здесь мы увидели серьезное обвинение в плагиате, которое даже близко не подтверждается фактами, и людей это совершенно не смущает. И, есть, и сколько еще таких мелких ошибок у них там кроется в этой там, двухчасовой лекции? Если начать проверять, я думаю сразу, на самом деле, следующая фраза, которую они говорят, что якобы Яков Перельман, как раз вот автор книг занимательных, упоминается его предполагаемое ростос с Григорием Перельманом, математиком. Хотя, собственно говоря, что можно предполагать, очень трудно, потому что ну, никаких данных утверждающих на то, что у Перельмана Якова были вообще дети, вот мне, например, найти не удалось. Единственное, что удалось найти... Это что, по утверждениям Анатолия Вершика, который является президентом Санкт-Петербургского математического общества, а также является заведующим лабораторией Санкт-Петербургского отделения математического института имени Стеклова, он говорит, что сын Якова Перельмана был и погиб на войне. Сам Яков Перельман, если кто не знает, погиб в блокадном Ленинграде. При этом все те биографии, которые мне удалось найти, никогда не упоминают детей. Они упоминают, например, то, что он женился, но они не упоминают детей, они не упоминают, что он, что он отправил каких-то детей на войну, сына никого не упоминается. И мне кажется, это сомнительно, что дети нигде не упомянуты. Так или иначе, мне кажется, что на основе этой информации, если у проекта цивилизации нет каких-то скрытых источников, которых, о которых никто не знает, а они как раз наоборот говорят о том, что они пользуются исключительно открытым материалом, то я думаю, что логичнее предположить, что у него что Григорий Перельман не является потомком Якова. Тем не менее, там опять-таки безапелляционным тоном говорится: кстати, что вот предполагается, что из расследования поговаривают, что типа Яков Перельман на самом деле родственник того самого Григория Перельмана кем предполагается, вот разве что ими самими предполагается. В общем. в общем, вот такая вот история. Такое небольшое расследование. Кирил, а как вот насчет того, что может быть у них был вот общий предок до Якова Перельмана? Да, эта возможность, безусловно, есть, я тоже о ней думал. Другое дело, что мой, мой тезис будет здесь такой, что это, конечно же, они, строго говоря, не сказали, что он является прямо родственником. Они сказали, предполагается родство. Просто мне непонятно, на основе чего предполагается родство. Что, просто фамилии одинаковые и все? Но ну, как бы Перельван – это не самая редкая фамилия в России. А именно все данные в открытых источниках не указывают вообще ни на какую возможную связь, кроме одной и той же фамилии. Так что, конечно, такая возможность существует, но они это, сказали, предполагается родство, почему предполагается. То есть, они руководствуются чем? А У них одинаковая фамилия, и они оба математики, по-любому родственники. Причем, на самом деле, перельман не был вообще математиком, он был на самом деле лесоводом. И закончил он он закончил лесной институт. Дипломная работа у него была по теме «Старорусский казенный лесопильный завод. Его оборудование и работа». И как раз 22 января 1909 года он получил диплом об окончании лесного института со званием «Ученый лесовод первого разряда». Так что э, ему не довелось работать в этом институте по профессии, но на самом деле просто потому, что он так замечательно писал про науку. И хотя он не был специалистом в этих областях, как показывает его пример, э, достаточно просто понимать, как работает научный метод, интересоваться этим и уметь хорошо рассказывать. У меня сегодня очень радостная новость для всех трансгуманистов и симпатизирующих. Дело в том, что совсем недавно, 19 декабря этого года, группа исследователей из Гарвада, которая занимается изучением процесса старения и роли митохондрий, специальных клеточных органелл в этом процессе, представила в журналист ЦЕЛ результаты исследования на мышках. Они обнаружили, что в процессе старения нарушается связь между ми митохондриями и ядрами клеток стоящего организма, в результате чего координация их работы нарушается. И важную роль в этом процессе играет вещество с, конечно же, очень длинно сложенным названием никотиномидоденин, сокращенно НАД. Снижение его содержания в клетках сопутствует старению нарушения связи между митохондриями и ядром вот как раз. Что же сделали ученые, когда обнаружили эту связь? Они решили порадовать своих самых стареньких, пожилых, заслуженных мышек в лаборатории. И для этого, чтобы старость встала им в радость, они решили им помочь опять по-прежнему хорошо синтезировать НАД и стали вкалывать им препарат, который повышает содержание НАД в клетках. Ну, в результате чего в течение одной недели мыши восстановили работу митохондры и, короче, стали чувствовать себя бодрячком вообще. Помолодели. Да. По ряду показателей, которые называются очень длинно, их скучно перечислять, но вы можете почитать потом в ссылке, если захотите. Их мышечная ткань оказалась на уровне по качеству молодых мышей. То есть те мыши, которые уже были пожилые... Им было 22 месяца, а показатели мышечной ткани были на уровне 6 месячных, юных мышек, совсем еще не прохававших жизни, полных сил и здоровья. Это исследование считается очень перспективным. Возможно, если результаты подтвердятся, оно даже будет претендовать на Нобелевскую премию, потому что здесь самый главный смысл то, что последствия старения какие-то хотя бы удалось обратить вспять. Это как бы вот такая новая вещь. Раньше мы рассказывали про червячков и прочих наших маленьких друзей, которым научились продлять жизнь. Но обращать процесс старения с 5 для организмов такого уже уровня — это очень новая такая вещь. И я, мы надеемся, что это исследование перспективным окажется. В этой работе возможно немного переоценивают э вот именно Над, потому что НАТ – это, на самом деле, над нат h 2 Это два состояния одного, одного вещества. Вещества, которые который переносят два протона. Два протона для, для создания градиента и синтеза АТФ в митохондриях. И, по большому счету, что они сделали? Они нашли решение симптома. То есть, у старых у мышей плохо работали мышцы. У них была такая атрофия, получается, такая функциональная, морфологическая. Они решили проблему, и по их тестам, да, действительно, мышечные ткани стали работать так же, как они работали у молодых животных, там у шестимесячных. Но это симптом, а не причина, на самом деле. То есть, то есть причина Само старение само по себе идет, но проявления, как дряблость и хилость, они, они вроде как, как решены. Потенциально это в перспективе, то есть гипотетически, если мы так переложим на людей, это, возможно, даст, даст людям больше находиться в активном состоянии, больше больше большую часть жизни, там, и там лет лет 70-80, быть таким бодрячком, бегающим, то есть большим из нас. То есть, а те, кто а те, кто будет еще больше заниматься, там, допустим, спортом, ну, то есть, как бы потенциально еще раз двинуться границы продолжительности жизни и активного образа жизни. Ну, ну на самом деле, лечение симптомов старения, по-моему, ну не менее важно, чем. Как бы поиск причин, по которым они начинают проявляться. Есть даже такая так называемая концепция инженерного старения, которая как раз э, автор, который как раз говорит о том, что в первую очередь имеет смысл э, бороться с как бы, симптомами, а потом уже со временем, когда мы найдем причины, э, бороться с причинами. Потому что пока этот процесс еще как бы, точнее старение даже не процесса, много-много разных процессов, они еще недостаточно изучены, чтобы ну, звучит, звучит, конечно, революционно, и я согласен, что даже если речь идет, ну, не даже, а здесь речь идет именно о том, чтобы сделать человека более активным, я думаю, что многие люди, которые задумываются про смерть, они прежде всего думают, конечно, ну как, наверняка хотелось бы там, мол, жить вечно, но хотелось бы как минимум знать, что если ты уже доживёшь до 90 лет, то это не будет так, что последние 20 лет ты там будешь еле-еле тянуть как-то. А если ты будешь знать, что ты живешь там до 90 лет, ну ты бодрячок практически до самого конца, но ну, я думаю, что это точно лучше, чем то, что есть сегодня. Принесите эту дрянь и вкалите мне её поскорее. Не забывай, что это всего лишь мышки. А до людей еще далеко очень много-много экспериментов потребуется. Клаида там упомянула длинное название, расшифровку на... На самом деле оно еще длиннее. Никотинамид, аденин, динуклеотид. Вот. А теперь я вас снова отрезвлю новогодней тематикой. Так как я люблю астрономию, я вам расскажу про Новый год в космосе. Существуют определенные традиции. Вообще Новый год первый раз встретили космонавты Джеральд Карра, Эдвард Гибсон и Уильям Пауга, в 1 января 1974 года на космической станции Skylab. Ну, в общем-то они там ничего новогоднего не делали, потому что у американцев не очень традиционно отмечать Новый год, у них более распространено отмечать Рождество. Вот. А первый нормальный Новый год отметили наши космонавты в 1978 году Григорий Гречка и Юрий Романенко. Вот. Они уже там приготовили вкусный ужин. У них тогда еще не было сухого закона, но, в принципе, ничего особого они тоже, ничего особого они тоже не делали. Вот. Сейчас, однако, алкоголь в космос под запретом. Однако есть некоторая информация о том, что все-таки там есть заначка коньяка. Я слышал даже достаточно интересные попытки выпить из этой фляжки, потому что она твердая, а, не сжимаемая, то есть не как тюбик или как груша, на которую он давил и жидкость потекла себе в рот. В общем, на один из праздников была такая ситуация. Осталось меньше половины, высосать не получается. В общем, один космонавт берет другого за ноги а, и вращает вокруг себя. А тот, который вращается, держит около рта фляжку. И ему по детям центра... Бежные силы, коньяк перетекает в рот. Отлично. А соломинку взять не дано? Так, там же трудно еще нашарить. Он же там с пустотами. Да, то то, то попадается-то там... нет. Надо долго трубочкой, наверное, искать да, да. Да, это более надежный способ. А разве, если человека держать за ноги, разве центробежная сила не будет отталкивать коньяк к донышку бутылки. Он а, вот так. Он раз не раз. вот, а, вот так А, это нужно тогда сказать, что он как бы держал. Да, ее... он его держал параллельно своему корпусу бутылку. На, тогда ну, да. <свят> Тогда вариант. <свят> да, вариант. Особых э, изысков э, в еде не получается э, у космонавтов. Иногда к ним э, приводят э, конфеты, мармелад, никакого шампанского и газировки, потому что на орбите это будет. Странный фонтан, который разлетится по всей станции. Они пьют натуральные соки. Кстати, очень большая ценность вот этого новогоднего рациона в психологической поддержке. То есть психологи установили, что это действительно очень нужно космонавтам. Небольшие подарки друг другу дарят. Существует еще несколько традиций. Значит, Американцы продвинули традицию развешивать носки, в которые кладут подарки. А русские перед Новым годом смотрят «Иронию судьбы» или с легким паром». Причем они пытались э, усадить своих американских коллег, смотреть э, этот фильм, но... С субтитрами? Ну, вообще-то они по-русски неплохо разговаривают для взаимодействия. Uh -huh. вот. Но была проблема в том, что большинство шуток американцы не понимали. Задорнов бы сейчас сказал советское слово. Даже космонавты, да, и то... Ну, тупые! Ну, вообще-то «Ирония судьбы» – это довольно грустный фильм, потому что мне всегда было жалко иполита Новый год для него – это какая-то трагедия, он потерял любимую женщину, которая с первым попавшимся алкашом куда-то ушла. Но самое главное, что ясно, что юмор в этом фильме, он настолько... Ну да, там требуется очень определенный культурный контекст И я, собственно говоря, если бы не родился, к примеру, в Советском Союзе, я бы уже с трудом понял И я думаю, что даже многие... Молодежь, да, которая... те сейчас... люди, которые не родились в Советском Союзе и как-то далеко от этой культуры, им уже тоже становится непонятно Да-да, есть такое еще про елку расскажу. На орбите некоторые, ну, на Новый год есть традиция ставить елку. Елка искусственная, потому что проблема с утилизацией настоящей елки была бы очень острая. Хвоя бы разлеталась по всему кораблю и доставляла бы своими колючками массу неприятностей. Вот елка выглядит странно, так как игрушки не висят, а торчат во все стороны. И вот на один из новых Годов на станции было целых три елки: одна в американской части, другая в русской, а третью укрепили снаружи. И даже были несколько фотографий елки из э, камер внешнего наблюдения. Это для того, чтобы инопланетян тоже поздравить. Конечно. Они же зелененькие, да? Да, кстати, в этом году э, Новый год на станции будет отмечаться ну, э, Станция пересечет воображаемую линию Нового года 15 раз которая будет двигаться по поверхности Земли. Но на самом деле отмечать Новый год будет всего лишь дважды: по московскому времени и по Гринвичскому. Кстати говоря, поскольку сейчас вот мы рассмотрели новогоднюю тему, мы можем перейти к рубрике Сказочные технологии. Напомню, это рубрика, где мы берем какой-нибудь миф и пытаемся понять, как можно было бы его реализовать, используя либо те научные средства, которые, ну, те технологические средства, которые у нас есть сегодня, либо воображаемые, но более или менее реалистичные. Ну и, конечно же, в данном случае речь пойдет о Деде Морозе или там Санта-Клаусе, который доставляет всем подарки в новогоднюю ночь. И вот хотелось бы понять, а вот как вот можно сделать такую службу, которая бы доставила всем подарки? Надо на Антарктиде создать лабораторию, где клонировать Деда Мороза и создать там 11 миллиардов Дедов Мороза. Но есть фильм «Санта на продажу» норвежки, там уже такой фигней занимались. А можно сделать много-много-много нанороботов, заложить в них программу, потом испрыть их вместе с водой, чтобы они летали в облаках. И когда вот цикл воды будет проходить... Осадки будут выпадать, в том числе нанороботы роботы будут попадать и в водохранилище. Оттуда они по трубам придут в каждый дом. И вот нужно изложить такую программу, чтобы ровно в полночь 31 декабря они собирались уже на месте и превращались в подарочки. Тема роботов, кстати, сейчас уже получает свою, свою реализацию только не нано, а нормальных. И... Компания Amazon уже, уже размещает заказ на авто, автоматизированные системы доставки экспресс-почты. Э, Представляете себя в недалеком будущем, когда таких роботов будет очень-очень много, можно будет сделать заказ. Вот Я, я хотел бы вот эту вещь э, доставить моему ребенку в рождественскую ночь. Вы представляете, сколько можно приятных эмоций как доставить детям именно в нужное время, в нужное место. Если не ошибаюсь, такая доставка по Москве уже начата. Она есть на беспилотных аппаратах, доставляют грузы до 2 кг. Ну, я недавно видел крутой вертолет на радиоуправлении. Да, мне, да, я хотел его купить, Да. Ну, в свете того, что доставка будет вестись вот на таких вот вертолетиках, можно просто купить такой вертолет и сбивать чужие подарки. Можно грабить караваны. Да, грабить караваны. А еще можно в тысячу раз ускорить Почту России. Мне кажется, проще базу на Антарктиде или нанороботов изобрести. Чем ускорить Почту России? Жень, по-моему, то, что у нас есть сейчас, это все управляемые людьми, а компания Amazon закупает автономные роботы, которые смогут выполнить заказ автономно, без вмешательства людей. Даже персонал, который будет, будет им говорить, что им делать, будет, не требует, он будет отсутствовать. Кстати, кстати, интересно, что... Если будут такие роботы, а если они еще будут какие-нибудь маленькие, суперумные, не получится ли, что тогда миф э, Деда Мороза, он станет еще более реальным? Потому что ребенок скажет, вот мои родители, а вот возник же подарок. Ну тогда же будет объяснение, все равно будет разумное объяснение, что есть наноробот, если технология будет реализована. И, и ребенок тогда говорит, да, это просто наноробот, А где этот наноробот? Я не вижу никаких доказательств. И потом появится секта которые верят в нанороботов, и скептики, которые не верят в нанороботов. Не, наоборот, будут скептики, которые верят в нанороботов, и секта, которая скажет, нам говорят, что есть нанороботы, на самом деле этим они пытаются объяснить необъяснимое и так далее. Ну вот мне вспомнилось Футурама, где в одной из серий был показан Санта-Клаус, который автономный робот, и у него, как сказать, у него сместился критерий, что... Все дети стали настолько плохими, по его оценке, что он решил их всех убить. И Рождество превратилось у них в попытку спастись. Секта, которая верит в нанотехнологии, существует у нас в Сколково только Сколково не существует. Есть наносколково. Сейчас же нанотехнологии, несмотря на то, что это в принципе реальная и легитимная тема, на наша страна, ну я не знаю, у нас же сейчас везде пихают это нано, и как бы, я не знаю, это уже как фричеством каким-то стало, использование слова нано. По поводу -по -по -по -по. легитимности, на самом деле, это как фричество и мода, сам, само это понятие э, на, нанотехнологии, потому что, в принципе, все, что нам, нам выдается, как э, передовая наука и нанотехнологии, это на самом деле... Э, Биохимия, биоинженерия, вполне нормальные как бы разделы области, которые всегда были там за последние 30-40 лет и абсолютно благополучно существовали и только, только сейчас. Нужно добавить слово «нано» для того, чтобы получить деньги. На то же самое направление, которым они занимаются там последние лет 20-30. Вполне может быть, что у Деда Мороза на санях находится особый двигатель, который может искривлять пространство и время, что позволяет ему за одну ночь облететь всю землю и успеть раздать подарки всем детям. Плюс подобное устройство может помогать ему, например, проходить сквозь стены. И тем самым не взламывать замки и оставлять спокойно в носках подарки, если на Западе, под Йоко, если у нас. Что-то получается либо напоминающее таргис, либо Force Speed, которым обладает Флэш. Единственное, что здесь проблема, знаете, какая? Что если это, например, один человек, и предположим, что действительно существует некий девайс, который позволяет путешествовать во Warp. времени. Ну, ну, не, я даже имею в виду просто по, во времени, вот просто человек во времени путешествует каким-то образом, предположим, не на 30 лет назад, а там в пределах нескольких дней, и он может проживать один день несколько раз, то тогда, если это один человек, у него уйдут просто годы его жизни на то, чтобы всем, я не знаю, или даже или вся жизнь уйдет на так то, чтобы Так не даром же подарки. его называют Дед Мороз, а не Дядя Мороз или э, Парень Мороз. Да, а, а у меня вопрос возник, а где он, а, а вот где он берет бабло на все эти подарки? На самом деле все вот сейчас технологии, которые мы имеем, айфоны, компьютеры, спутники – это все изобретение Деда Мороза. Он когда-то их продал и теперь получает процент с каждого купленного вами телефона и, и на эти деньги покупает подарки, которые потом приносят нам. Да здравствует патентная система. И на эти деньги покупает опять эти айфоны. <свят> У проекта «Цивилизация» есть форум. И если почитать этот форум, можно там найти много замечательных первых. В частности, я прочитал там тему, которая разбирает слово «разгильдяй». Вот я вам прочитаю несколько абзацев из этой темы. Слово «разгильдяй» буквально означает «находящийся вне гильдии». Резонно было бы предположить, что с исчезновением гильдий должно исчезнуть и слово «разгильдяй». А поскольку гильдии были упразднены в России лишь в начале 20 века, вместе с уничтожением сословного общества в 1917 году, то слово «разгильдяй» должно было бы выйти из оборота как раз в то же время. Однако, наблюдается прямо противоположно. Дореволюционная история почти не знает такого слова, как «разгильдяй». Зато именно в советское время вспыхнула лютая повсеместная борьба с разгильдяйством. И здесь нужно вспомнить вот о чем пишет автор на форуме, «Всех советских писателей заставляли вступать в союз писателей, всех советских врачей в союз медработников, всех советских металлургов в союз работников стали литейной промышленности и так далее. И одновременно с 1930-х годов в Германии начали происходить аналогичные процессы. Всех врачей заставляли вступать в имперскую палату врачей, всех художников в имперскую палату живописи и так далее» несложно увидеть, что создание профессиональных гильдий – это придумка именно 1930-х годов. И как раз в этот момент и появляется ругательное слово «разгильдяйство». Ну и как бы дальше речь идет о том, что древние типы обществ были выдуманы задним числом. Вступление в какой-либо союз давало его участнику кучу преимуществ. Там, доплаты, какие-то путевки, у него было возможность там посещать различные мероприятия, то есть я не, не знаю, почему это плохо вообще, а <coughs> я забыла, у кого-то, например, у кого-то из советских писателей вот его не брали в этот союз, у него из-за этого были проблемы с деньгами, с возможностью публикаций, то есть ну, его, его аргумент может быть в этом и состоит, что типа это была насильная система, типа вот если вы не в не, не некой гильдии, то как бы у вас проблемы, но самое главное, что у него аргумент-то какой, что поскольку просто нету, поскольку он сам вот решил, что раз происходит именно от этого слова, я, кстати, не знаю, правда или нет, но так или иначе... Сам, сам факт того, что он считает, что вся эта история свидетельствует о том, что средневековое гильдейское устройство общества является историческим мифом, то есть что можно взять кучу всего, кучу данных и фактов и просто выбросить, потому что, вот, как ему кажется, там что-то с употреблением слова было не так, это, конечно, просто демонстрирует, насколько человек не понимает, как работает наука, что такое вес доказательств и так далее. В Википедии написано, что этимология слова существует несколько гипотез. Одна, например... Суффиксно-префиксно, наверное, называется от слова «гиль», что означает «смута», «буйство», «путаница». А вторая гипотеза, что от татарского собственного, имени собственного, у разгильды, у разгильдей, также разгильдей, разгильдяй. И... Ну, в принципе, мне первая версия нравится, потому что а, префикс «раз» употребляется в значении усиления смысла. Но помним, что в конце концов здесь дело не в том, что нравится, а не нравится, а все-таки куда ведут нас данные, лингвистика является, в общем-то, одной из самых точных, даже не одной из самых, а самой точной гуманитарной наукой. Помнить Задорнова, то получается «Ра» с поэтому и заставляли в советское время вступать в гильдию, потому что с ними было «Ра». Вчера на встрече скептиков мы говорили на тему э, скептицизма и быдлизации. Сейчас я раскрою эту тему поподробнее. Я давно хотел сказать, э, что когда речь идет о каких-то там либо политических движениях, либо тех же эзотерических, очень часто люди внутри своей группы делят мир на себя и на всех остальных. То есть, грубо говоря, там какая-нибудь секта считает, что вот они самые чистые, а все остальные это не очень чистые люди. И вот идет такое деление, вот прям черное-белое. И несколько раз мне говорили на тему того, что ну вот у вас общество скептиков, вы, наверное, тоже считаете, что, мол, есть вот скептики, и остальные все не скептики. И действительно слышны утверждения даже известных скептиков о том, что вот есть некие там, скажем, 5, в лучшем случае 10% процентов людей, которые критически мыслят, а все остальные, мол, нет. И я хотел э, сказать, что если смотреть, попытаться смотреть на это наиболее объективно, это, конечно, не совсем точно. И я вот не считаю, что есть 10% процентов скептиков и есть 90% процентов вообще не скептиков. Как и в научном, собственно говоря, подходе, здесь нету каких-то черных и белых тонов, а есть серый, есть градиент. И ясно, что очень многие люди применяют критическое мышление во многих областях жизни. Но чем они, наверное, отличаются от этих 5-10% людей, которые даже идентифицируют себя со скептицизмом, хотя это не обязательно, это то, что скептики пытаются применять критическое мышление не просто в каких-то областях жизни, а последовательно во всех и ко всем вопросам, ну, к которым это вообще применимо. Поэтому я бы вот сказал, что человек, который верит, например, в то, что там существуют знаки, это не значит, что вот он полностью, условно говоря, грязный человек, который вообще не умеет мыслить. Нет, почему? Он в пределах, например, даже своей бытовой жизни может мыслить очень критически, принимать очень разумные решения, которые основаны в том числе и на сомнении, требуют перепроверки и так далее. То же самое касается, например, профессии человека. В профессии люди очень часто применяют критическое мышление очень активно. Другое дело, что когда человек не обладает пониманием того, насколько это важно вообще, он может выключать этот режим мышления очень основательно в совсем других областях жизни. И здесь, наверное, на ум приходят сразу примеры ученых, которые э, на протяжении недели в лабораторию ставят эксперименты, а выходные идут в церковь, и у них в голове нет ощущения того, что они противоречат себе. Они каким-то образом это себе объясняют. Ну, может, просто потому, что они не думают на эту тему. То есть для них это... Ну, во-первых, мы не можем никогда точно сказать, верующий человек или он, может быть, притворяется верующим, или, может, он просто соблюдает традиции, или это какая-то привычка, потому что доказать что ты верующий, это довольно трудно. Возможно, вот ученый, да, допустим, возьмем какой нибудь такого сферического ученого в вакууме, который вот в лаборатории проводит эксперименты, потом идет в церковь. У него не возникнет никаких противоречий, потому что его не беспокоит эта тема, есть Бог или нет. То есть для него это может быть просто... Ну, способ восприятия, даже вот возьмем, он может не верить в библейского там или там, исламского там или какого-нибудь буддийского бога, там богов, как э, реально существующих в физическом мире, да, вот сущности. Но он может их воспринимать как какие-нибудь архетипы, какие-нибудь э, сверхъестественные или нет существа, существа которые присутствуют в каком-то там другом э, пространстве, неважно. То есть это не делает человека мракобесом сразу же. Ну, на самом деле, я с тобой не всем соглашусь. Я знаю одного профессора с физфака, несколько, соответственно, с Мехмата и аспирантов с которые э, задумываются на эти темы и все равно продолжают оставаться верующими. Здесь просто э, очень сло, э, сложно как бы проявить скептицизм к этой теме, потому что богословие продвинутое, в которое как раз вот и уходят интеллектуалы, которые этим интересуются, оно настолько все хитрое, что там вот ты настолько в него зарываешься, что ты потом как бы не можешь выпутаться и выбраться. А то, что вот тебе кажется глупостью, а человек, он настолько привык это оправдывать для себя и вдаваться вот в детали, вот даже самое мельчайший, что он уже смотрит на это по-другому. То есть человек даже, он, он даже может понимать в какой-то степени методологию науки там и быть очень образованным. Ну вот какие-то вот у него будут мелкие вот эти вот погрешности в мышлении, какие-то вот оборванные концы, вот, в его, его рассуждениях, после которых он говорит все нет, просто я верю». Но эти концы, они так глубоко запрятаны как бы в его мировоззрении, что до них не докопаешься практически. Если докопаешься, то все равно у человека остается ощущение, что на самом деле он обосновал свою веру, хотя это не совсем правильно, не так. Да, ну я не считаю, конечно, веру на самом деле чем-то глупым, просто аргумент «я во что-то верю» не кажется мне убедительным аргументом. И вполне понятно, что люди, особенно если начинают заниматься богословием, погружаются в это, потому что вообще это эмоциональная штука. Она, Если что-то затрагивает эмоции человека, то здесь очень трудно мыслить критически. То есть, ну и, например, мой отец очень часто мне рассказывает, что «вот, он в мои годы типа сам ни во что не верил» и начал верить, когда я родился, потому что у него появился страх потерять кого-то близкого, и тогда он начал верить. То есть для него это получается, ну, то есть какой-то переключатель. Дернули, и все. Вот из-за страха у него появилось желание, чтобы присутствовало что-то, чтобы он может уберечь его близких, и запустился вот этот механизм. Кстати, интересно, возможно ли такой механизм, у человека, который уже сознательно стал скептиком, ну, при условии, что, например, он здоровый человек, он там, это не эффект энтонифлю, вот, возможно ли такой эффект, потому что иногда, я вот, когда слышу такие истории, иногда я думаю, ну, как, боюсь, думаю, а вдруг когда-то у меня вот так вот переклинет и все? Я думаю вполне. Не только в плане религии, а вообще в плане веры, естественно. Потому что, например, когда мне начинают говорить что-нибудь там про черную магию, проклятие, а все равно сначала у меня начинается какой-нибудь мандраж. Приходится снова напоминать себе, что нет механизмов никаких выявленных, которые позволяли бы существовать там телекинезу, проклятием, там расщепление человека на атомы без применения плазменной пушки. Но первая реакция все равно эмоциональная, и ты думаешь, а вдруг а черт его знает. Вот я по той же причине боюсь ночью. Насовывать ножку из-под одеяла. А ты, если боишься, а соль посыпь вокруг кровати, тогда ни демоны, ни призраки не тронутся. А вдруг они под кроватью изначально сидят? Анекдот слышала, слышала на эту тему, когда мальчик папе жил, Папа, папа, у меня под кроватью живет монстр. Он говорит, типа, вот представляешь, живет кто-то а у него по потолку кто-то прыгает, скачет, ворочается, еще и хочет его оттуда выгнать. Кто из вас монстр тогда на самом деле? <связь> Папа не верил мальчику в то, что у него под кроватью живет чудовище, и таким образом а под кроватью мальчика пять лет ночевал бомж Вася. <связь> <связь> <связь> Сын просит отца перед уходом закрыть дверь в шкаф, а отец говорит... Сынок, если это существо может тебя убить, оно уж как-нибудь сможет открыть шкаф. Я хотела вернуться к теме скептицизма, и вообще можно проявить скепти... скептицизм к вот этому человеку, который нас постоянно спрашивает, как вы общаетесь с чернью. Если, да, я, я, человек... поясню для слушателей, я, я поясню для слушателей, что на встрече один из участвовавших несколько раз говорил, что вот есть ну, обычные люди, а есть скептики И вот частично По этой причине была поднята тема Да, просто Получается, человек Делит людей на черные и белые То есть, получается Банально Человеческий мозг так просто устроен, что у него Все, либо да, либо нет То есть, либо он Полностью скептик, либо полностью Не скептик Получается, этот человек сам не скептик но опять, поскольку, поскольку мы не делим черное на белое, то мы понимаем, что… Ну, по его да, логике но по его логике, да, получается, что тогда это тоже не очень скептично, потому что, действительно, для нашему мозгу гораздо проще, ну, говорить либо да, либо нет, а вот эти все промежуточные варианты требуют уже каких-то усилий. Может быть, не потому, что это само по себе сложнее, а просто потому, что это непривычно. И через некоторое время начинаешь привыкать мыслить в этом режиме, и уже на любые вот такие вот классификации смотришь с некоторым подозрением… Ну, люди, я могу сказать так, что когда дело касается человека, который верит во что-то, ну, и здесь частично вопрос затрагивается того, как людей убеждать, когда человек верит во что-то, я стараюсь, как правило, не напрямую говорить ему о том, что то, что вы верите, это ерунда или там у вас нет доказательств, а наоборот интересовать, пытаться заинтересовать его наукой, заинтересовать его чем-то другим, что чисто теоретически косвенно может повлиять. И даже если мы понимаем, что человек будет все равно до конца жизни верить в знаки, но ну, мне кажется, лучше, чтобы человек верил в знаки и разбирался в науке, и хотя бы переключался из одного режима в другой, чем он был бы только в мистическом режиме. То есть для меня 100% скептик – это, конечно, идеал, там 99% скептик – идеал, но если человек, там, грубо говоря, если так можно вообще условно сказать, на 30% скептик, мне лучше, чтобы он был на 40%, чем оставался на 30%, я буду уже считать это успехом. А может быть, наш друг, задавший этот вопрос, просто проверял нас на чувство собственной важности и на наше эго? То есть, может быть, это был как раз вот вопрос-тест? Ну нет, он просто несколько раз упорно задавал, когда ему Кирилл ответил, что мы не делали на черное и белое. Он такой «Да ладно, чё вы?» Все и так понятно. У меня действительно такого ощущения нет, потому что я хорошо помню самого себя. Вот если бы я не прошел этот путь от реально глубоко верующего человека до скептика, я просто понимаю, что я не был ничем, грубо говоря, там глупее, я не был хуже. Я просто не обращал внимания на то, как я мыслю. И вот как, Илья, ты сказал очень правильно, что скептики, они именно обращают на это внимание, а кто-то, может, просто не обращает, ему это не очень интересно. А теперь у меня вопрос к скептикам сколько вы знаете базовых вкусов человека и какие а, хороший хреновый а, соленый да. сладкий э горький копченый нет копченый это не то кислый соленый сладкий горький кислый что-то еще ну да есть еще один Недавно только признали. Кон... Нет, в конце аж 20 века его европейцы только признали, потому при что в Азии его знают уже больше ста лет. Он называется Умами. Умами. Умами, да, и с ним связан такой мифический... Мифическое вещество... Ну, не мифическое, а вещество, в котором ходит много страшных мифов, это глютамат натрия. О том, что многие... Как их обозвать, я даже не знаю пишут, что это очень страшное вещество, это ужасный усилитель вкуса, который... Ну, говорят обычно, что, мол, если бумагу пропитать глютаматом натрия, то вы ее съедите, как будто это самый вкусный бутерброд. Да, именно бутерброд. так и пишут, что, и, и что он ужасно ядовит, что ходят какие-то страшные легенды об этом вкусе, вернее, об этом веществе. Вот, так вот. А как он связан с умами? На самом деле вот тот самый умами, это так называемый Называют э, вкус э, белковой пищи. Вот. Ну а, например, вот я, например, могу представить, что такое соленый и что такое сладкий. Но я так понимаю, что у мамы на самом деле все из нас пробовали. То есть ну, все из нас испытывали этот вкус. Ну, это же... ну, если взять недосоленную говядину, вот похоже на примерно что-то в этом роде будет. Такой чуть-кисловатый вкус белка. Первый умами, которую мы попробовали, это было материнское молоко, собственно. Да, материнское молоко, <с помидоры. Помидоры? Да, несоленые помидоры, тоже они вкусные, особенно жареные помидоры. Это тоже умами. Очень насыщенный вкус у умами здесь получается, да. Здесь, в принципе, какая фишка? То есть, получается, эволюционно был выведен рецептор, который распознает пищу, в которой много белка. И этот рецептор, он, он вот в принципе как бы распознает аминокислоты. А, собственно, глутамат это, это глутаминовая кислота. Это одна из 20 классических аминокислот. И в, и в любом белке животного обязательно встречается глутамат. И просто люди в, в процессе развития как пищевой промышленности, они просто пришли к одному из, из производных просто базовой аминокислоты, аминокислоты глутамату, натрия. Всё. А это вот глутамат, он является белковой пищей, если его потреблять прям? Его вообще не надо, ну, ложками-то его не надо есть, вот как раз. Проводили эксперимент на мышах или на крысах, где им давали в пищу, и 30 или 40 процентов составлял именно этот глутамат натрия. Вот тогда он оказывает какое-то негативное воздействие на организм, если там им слегка посыпают еду, то, в принципе, никакого вреда не будет. То есть это... Просто получается, что этот глотамат натрия безопаснее поваренной соли, потому что концентрация соли, по-моему, около 5% еды уже летальная доза, если даже не еще меньше. По поводу... как Корректности проверки. Понимаете, человек столько не съест, сколько ему нужно для того, чтобы помереть, или, или хотя бы даже, даже не то, что ЛД 50 там 50% летально, даже 10% и даже одного. То есть человеку нужно реально есть несколько ложек. Никогда ложкам не добавляется, и даже граммы глутамата не добавляются. Всегда речь идет о миллиграммах. Э, да, преимущественно миллиграммы там. Пикограммы там, реже, и, и граммы на, во, вообще нереально редко. Вот. На какую массу грамм, потом, миллиграмм? Потому что даже соли кладут где-то грамм на килограмм. Глутамата кладут несколько миллиграмм на килограмм. То есть концентрация на несколько порядков меньше. Когда потом, дело, дело касается и... токсичности, просто я всегда стараюсь напоминать эту фразу, что токсичность всегда связана с дозой. Ну и плюс, да, то... там же пишут, что... Странные люди, которые пишут, что можно пропитать им картон, и он будет вкусным, на самом деле не так, на самом деле не всю пищу, именно, ну, в смысле не в любую пищу есть смысл класть глютамат, им можно вот, как сказать, улучшать те продукты, в которых есть он, ну как бы он уже есть, или вот, ну, которым присутствует вкус умами, типа мяса, томатов и так далее, грубо говоря, в картошку нет смысла его класть. И, смотрите, и даже если так даже если съесть бумагу которая становится вкуснее после глутамата натрия ребят если ее посолить то я ее абсолютно как бы съем потому что она она для меня приобретет какой-то оттенок вкусовой с пивасиком. Из майонеза, вон, отличная идея. Ну, я подумал сразу про сахар, если посыпать сахар, бумажку сахаром, но ее тоже можно съесть. Ну, сахар все-таки немножко некорректно, потому что это источник энергии. А в данном случае это как бы не источник энергии. Просто усилитель вкуса. Ну, в смысле говорят о том, что вот Злобные производители нас кормят всякой бумагой, картоном, вместо того, чтобы давать нам нормальные продукты, а мы их едим только благодаря глутамату натрия. А вот я видел по рен -ВИ, что э, если много есть пищи с добавлением глутомата, у вас атрофируются это, вот эти вот рецепторы на языке, и вы не сможете распознавать вкус мяса. А рецепторы на языке mm -hmm. в течение нескольких дней обновляются полностью. Шахматер НТВ. Ну да, каждый, кто обжигал язык горячим чаем, знает, что через пару дней все нормально. Подведем итог. То есть у нас на языке есть, вернее, часть наших рецепторов ответственна именно за этот вкус умами. И эти рецепторы они как раз чувствительны к этому самому глютамату. И в нем ничего страшного как таковом нет. И более корректно говорить, что это не усилитель вкуса, а улучшитель, по-моему, в английском языке taste enhancer, то есть улучшитель, ну да, э обога ну, обогатитель вкуса, вот и так далее, то есть это будет более правильное название глютамат натрия, вот так. А именно поэтому томаты так называются, потому что глютамат глю и присутствует вкус глютамата. <с> Раз гильдяй. Я думаю, мы теперь можем перейти к нашей праздничной части. Мы предложили нашим слушателям ответить на пять вопросов. Эти вопросы следующие. Самая неожиданная научная новость года. Самая интересная научная новость года. Самый запомнившийся шарлатан псевдоученые года. Самый понравившийся выпуск подкаста «Скептик». И также вопрос в отношении какой темы вы за последний год резко поменяли свою позицию. И с какой на какую. Нам прислали несколько ответов. Вот можно сейчас про них поговорить. Насчет самой неожиданной научной новости года, вот один из слушателей написал, что для него это было снято на видео распространение ударной волны в меди. Есть такая новость, она у нас будет в ссылках. Там действительно показана такая нарезка из фотографий. Он написал, что слушатель написал, что для горного инженера-взрывника распространение ударной волны в среде меня сильно интересует. Было бы здорово, если бы было возможно делать то же самое не только для образца, но и для горного массива целиком. Ну, здесь, видимо, человек в своей теме. Я вот эту новость в свое время видел, и э, очень интересно посмотреть вот на это видео. Оно представляет из себя просто серию картинок, и без описания, конечно, трудно понять, что там происходит, но в статье вот довольно на ленте ру эта новость мелькала, довольно неплохо объяснено, в чем там дело. Другой слушатель написал, что самой неожиданной новостью в мире науки для меня стал проект Mars One. Но ну, мы обсуждали этот проект. Проект по, проект по тому, как э, за большие деньги убить 12 человек. <смех> <смех> <смех> Самое дорогое убийство. Да? <смех> ну да, но это проект, когда людей отправляют э, колонизировать Марс и только, собственно говоря, путешествие в одну сторону. Не предполагается возвращение. Самая интересная научная новость года. Здесь проложили следующие вещи. Э, это имплантация ложных воспоминаний в мозг мыши. Мы рассказывали про эту новость по поводу того, когда разные мыши помещались в разные комнаты. там Довольно любопытная новость. И также новость про то, что ученые нашли новый способ взвешивать экзопланеты. Самый запомнившийся шарлатан псевдо-ученый года. Ну, здесь у нас есть три варианта. Значит, Один из слушателей сказал, что «Чумак и только чумак, уже как год он мой кумир, лечи, заряжай». <смех> ну, в общем-то говоря, хотя Чумак, конечно, его активность в основном была в конце 80-х, начале 90-х, а, или даже на протяжении 90-х, а, тем не менее я согласен с тем, что это, конечно, человек, который, а, ну, мы его даже и в тайном знании так специфически, я сделал такую загадку, никто не угадал, а человек, который феноменально умеет заполнять собой экран телевизора на многие десятки минут. Дальше «Самозапомнившийся шарлатан» написал «Слушатель, без сомнения, это Катющик. Его безобразная критика Стивена Хокинга порождает праведный гнев». Ну, я думаю, тут без комментариев. Дальше «Сильвия Браун. Царствие ей небесное». Ну, Сильвия Браун, это, собственно говоря, может быть, не все из наших слушателей знают, это очень известная на Западе была предсказательница, разговаривавшая с духами, она помогала полиции находить пропавших людей и, в общем-то говоря, у нее было очень большое противостояние с Джеймсом Рэнди, который, у которого фонд в миллион долларов. Она обещала ему где-то там в начале 2000-х о том, что да, она согласна на испытания и она будет с ним работать. И в результате потом продинамила его». Это он говорил то, что я давно ей предлагаю, да, да, а да. Она, она типа, я не могу с ним связаться никак, не, не знаю там, куда звонить, он говорит, как же такой сильный экстрасенс и не может меня найти. Ну, при том, что на самом деле, конечно, его контакты, они в открытом доступе и никаких проблем нет. Меня смутило здесь царствие небесное. Я Тебе думаю, что, жалко, что ли? Я думаю, что слушатель обладает чувством юмора. Но дело, все дело в том, что она недавно умерла и, собственно говоря, эта новость прошла довольно массово по скептическим кругам, потому что ясно, что чисто по-человечески я, честно говоря, не видел никого, кто сказал бы «ура», Там, естественно, ясно, что человек умер, но говорили-то в основном не конкретно о том, что она умерла, а о том, какое наследие она оставила за собой. И поскольку она не является каким-то человеком, деятельность которого бы сказывалась как-то в этой стране, то наверняка трудно понять, насколько она была значимым человеком там. Ну Так или иначе, я думаю, что согласиться с тем, что она на Западе является, как говорится, шарлатаном года, это, я думаю, вполне себе можно. Самый понравившийся выпуск подкаста «Скептик», здесь тоже мы получили несколько вариантов. Вот один из слушателей написал «Коралловый клуб, оба выпуска с их участием». Ну, мы рассказывали про «Коралловый клуб», вот Катя, ты рассказывала, и потом мы с Женей Цыганковым даже брали интервью у женщины, которая его значит, промотирует, этот «Коралловый клуб», и значит, выявляли, что она говорит. И значит, какие, какие у нее логические ошибки и психологические приемчики. Дальше выпуск с Мешковым. Вообще я получил много отзывов по этому выпуску, потому что на самом деле очень много людей интересуются в нашей стране историей. Очень много вылезло всяких псевдоисториков, в связи с чем несколько моих друзей начали слушать подкаст именно с подкаста «По псевдоистории». Я здесь сам считаю, что это уникальный, конечно, выпуск, потому что я вот мало вижу информации на эту тему, тем более вот такой систематизированной, про методологию. А дальше «Дельфинари 005». Это там, где мы рассуждали про фильм «Вечный туг», про вечную жизнь спорили с Лаидой и про то, про что или про смысл жизни. Да. Я думаю, это самое, самое да. было интересное. А дальше самым запоминающимся стало отдельное аудио, возможно, одной из самых первых выпусков под, назва... выпусков под названием «Обыкновенная лицемерие». В нем была очень точно передана суть проблемы, с которой сталкиваются дети, воспитанные во многих христианских семьях. Но это, в общем, было одно из моих действительно первых э, таких подкастов, зарисовок, где я рассказывал на тему того, что люди. Э, кстати говоря, очень как раз то, что мы говорили сегодня про является ли человек стопроцентным скептиком или нет, про то, что люди, с одной стороны, ведут себя вроде рационально, э, точнее так, они вроде как верят во что-то, э, а когда их, как говорится придавят, они уже бегут к врачам и ни во что не верят. А потом возвращаются и снова людям рассказывают про силу биополя. А я вот, значит, рассказывал. И, скорее всего, силу Земли. Да. Ну и последний вопрос. В отношении какой темы вы за последний год резко поменяли свою позицию, с какой на какую. Мы здесь получили тоже три ответа. Один слушатель написал, что я понял, что сомневаться, не знать и не быть уверенным – нормальное состояние, побуждающее к поиску ответов и к доверию не все крышей науки. Тем самым пришел к скептицизму. Еще одна: благодаря обществу скептиков наконец смог отбросить последние остатки верований в третий глаз и ауру, и схожая с тем. Очень здорово, очень приятно такие отзывы читать. Отвечу на ваш вопрос о том, ш... это еще и еще один. И Отвечу на ваш вопрос о том, по поводу чего в течение года резко поменяла свое мнение. Я в фармакологии не особо разбираюсь, если честно. Для меня стало чем-то вроде откровения то, что в аптеках среди нормальных лекарств гомеопатия. Особенно печально было осознать, что я раньше принимала некоторые эти средства, например, оциллококцинум. Буду теперь более внимательно при выборе медикаментов. Ну, и вопросы, на самом деле, что вы скажете? Вот какая у вас была самая неожиданная научная новость года? Вот мне это про мышек понравился, который сегодня рассказала. Ну, кстати, да, мне тоже очень необычная новость. У меня, на самом деле, была одна из таких... Как-то вот у нас получилось, что у нас было много новостей, связанных с лечением от э, рака, и... Уже несколько раз вот последние новости звучали на тему того, что, ну, во-первых, мне запомнилась новость про то, что есть способ направлять, каким-то образом маркировать раковые клетки, чтобы затем направлять лекарства прям к ним, прямо на эти маркеры. Вот это было интересно. Или там как-то иммунную систему, вот я сейчас сходу не помню, то ли иммунную систему на них натравливать, то ли какие-то конкретные там вещества. Вот. вот это запомнилось как интересное направление. А мне запомнилась новость про озеро Восток, что на глубине 14 тысяч метров нашли таки жизнь, причем жизнь разнообразную. И приятно, что вклад в это открытие внесли в том числе и наши ученые. А мне запомнилась новость о том, что э, запрет на прием пищи после 6 часов – это обыкновенный миф. Для меня самой интригующей новостью была новость из области биологии, когда у молодых цикад, которых называют свинушки Иисус, обнаружили, как сказать, в сочленениях их суставов, обнаружили там эволюментное зацепление. Это как раз по твоей части. Да, да, да, для меня был шок. Я увидел знакомые формы и знакомые конструкции. Ну, правда, нужно тут сказать, что, и мы тогда еще в новости сказали, что у взрослых особей, вот это вот шестеренчатое зацепление, оно заменяется трением двух уже таких нормальных поверхностей, но все равно круто. Ну а вот по поводу неожиданной новости, что вы скажете, ведь была, никто, кстати, не упомянул, «Бозон Хиггса». А он разве в этом году? Я думал, он в прошлом году был. А, обнаружение, набор стати статистических данных был в 2012 году. В 2013, в марте было объявлено, что все-таки его обнаружили. Именно в 2012 году. Именно объявление о том, что обнаружили. Ну, новость. То есть, новость. Да, это новость. Так что я бы причислил это к 2013 году. Да, вот как раз я про это и хотел сказать. Ну и самая главная новость 2013 года, это то, что э, было создано общество скептиков, и был начат, были начаты записи подкаста Скептик и передачи Дельфинарий, и были проведены первые встречи Общества Скептика в Москве и в России вообще. Да, и вообще в России. Да, интересно, это интересная новость или неожиданная? Это шокирующая и мега провокационная новость. Так, дальше у нас самый запомнившийся шарлатан, псевдоученый года. Ребята, ваши варианты? Пиу нова. Согласен. Да, Лайдов, в прошлый раз тебя не было. Это было так жалко. Человек, мы говорили о том, что, что Пионова, она напоминает учительницу русского языка, которая неожиданно очень серьезно говорит про рептилоидов. Но этот год для меня был богат на шарлатанов. Раньше я как бы вообще не интересовался. А вот ну, я как бы и на работе стал, стал сталкиваться с ребятами, которые приносят свои вечные двигатели и просят какие-то деньги за них. И еще вот по подкасту начал разбираться потихоньку в местных шарлатанах, но я блин не могу выделить какого-то одного. Меня больше всего удивил ученый-изобретатель Стребков Дмитрий Семенович, который, судя по Википедии, там он настоящий ученый, он состоит в Российской академии сельскохозяйственных наук. Доктор, технических наук, профессор, у него куча изобретений, да. там ну, каких-то работ, и при этом он поддержал вот идею с этим планетарным передатчиком энергии. вот Меня это бы все удивило. Да, мы еще тогда в подкасте сказали, что мы не хотим ни на кого наезжать, и что все изложено наше как бы личное мнение, но на самом деле... После этого мы еще и еще как бы изучали дополнительную информацию и в общем все, что мы там сказали, оно абсолютно было корректно и все это подтверждается то, что ну да, его деятельность мы, подтвердилась. Как мы бы. читали интервью с ним в какой-то газете очень длинная, где он рассказывал и у него там тоже делилось как бы на две части. С одной стороны он начинал говорить какие-то ну, нормальные вещи, а дальше он вдруг неожиданно уходил в фантастику. То есть нельзя сказать, что это прям именно вот там, не знаю, как это говорят, мракобесие. Но из разряда того, что ну, это все очень нереалистично, и это сегодня не является пока реальностью. А я так понимаю, что он этих ребят поддержал из разряда фантастические, э, фантастические технологии, которые доступны уже сегодня. А сегодня они пока что еще недоступны. Самый понравившийся выпуск подкаста «Скептик». Ребята, у вас есть какие-то любимые выпуски? Спор с Лаидой. Телефинарий 005. Но ну, мои любимые это когда мы кого-то приглашали, это круто было. Еще мне нравится 15 ответов верующих, верующим, которые Кирилл один делал. Но оно, но ну, это не настоящий подкаст, это такой короткий, но я постоянно вижу, что там куча просмотров под ним. И постоянно люди говорят, вот, отлично, отлично. Мне тоже, себе, понравился. И я считаю, что это настоящий подкаст. Это маленький, но гордый подкаст. <сёк> и, кстати, я услышал его еще, когда мы с Кириллом не были знакомы. Да? Да, вот так вот. Ну, мне, кстати, очень понравился подкаст как раз тоже вот э, с Мешковым, потому что меня самого этого тема очень глубоко интересовала. У меня есть мой друг, который этой темой увлекается. Я думаю, что многие слушатели подкаста видели наш спор с этим моим другом. Это как раз когда мы с Александром Мочуговским спорили на тему методологии истории. И что мне было интересно в беседе с Мешковым, и до этого вот он по моей же просьбе писал как раз по методологии, вот ему громадное спасибо, на это, потому что на эту тему очень мало материала. Он у нас, кстати, на одной из встречи скептиков как раз вот начал говорить на мет о методологии, и я тогда вот решил, что могу к нему обращаться на эту тему. Поэтому, конечно, вот для меня, наверное, вот это был самый такой э, лично, для меня лично самый интересный выпуск. Мне понравился выпуск про Радио Теос, а также выпуск, где мы читали заговоры и заклинания. О, да, о, да. Хлоп по, Хлоп по избе. Да, еще надо упомянуть, что у нас был еще один крутой гость, это Миша Лидин. И с ним тоже получилось, мы с Кириллом записали отличное интервью, и потом... Миша рассказал нам о своей истории. Да, да, он рассказал, как он стал скептиком, и как он свой блог начал вести, и как он вообще активизмом занялся. Но, кстати говоря, всегда интересно вот слушать именно, как люди стали скептиками. У нас вот мы записали сами, Дельфинарий 004 у нас, это как раз как мы стали скептиками. Нас -то ведь, на самом деле то, то, как мы его записали, часто спрашивали... И вот мы записали, теперь я просто даю ссылку, говорю, ребят, вот есть подкаст, мы там рассказали, ну, если не все, то многое. Тогда нужно вспомнить Игоря Тирского, который нам рассказывал про космос, про звезды, про популяризацию науки, про то, как это сложно, и у нас даже спор, по-моему, был на эту тему. Мне, кстати, понравился спор, я до сих пор еще задумываюсь об этих вещах, типа... Насколько ли нужно упрощать упрощение и точность. Ну что ж, а что касается пятого вопроса, в отношении какой темы вы за последний год резко поменяли свою позицию и с какой на какую? Я в начале года из православной стала атеисткой. Ну, у меня много чего произошло. Во-первых, я отошел от мистики, как раз это в начале года началось, ну точнее началось это еще раньше. Но вот в начале года как раз я более-менее обрел платформу под ногами но для этого мировоззрения, ну, для понимания этих вещей, и открылись очень многие интересные вещи. То есть, если раньше я задавался вопросами, там как все на самом деле, там, как произошел человек, летают ли там наши правительства на Марс и там, на Юпитер и прочее, то сейчас стало очень много ясно и так я еще, наверное, не все смог до конца осознать, потому что многие вещи выглядят совсем иначе, чем раньше. Да, я могу сказать, что я не для того, чтобы резко поменял свое мнение, я окончательно и бесповоротно возненавидела Greenpeace. Потому что я раскопала кучу информации о них. Ну, просто они порочат светлое имя эколога, и, в принципе экологию как науку, как отрасль деятельности, а уж тем более они позорят экоактивизм, потому что когда только заикаешься об экологии в каком-то разговоре, тебе сразу говорят, а ты из Greenpeace там вы все продажные. И при том, что на самом-то деле есть настоящие ученые, которые на самом деле занимаются экологией, а не зеленым рэкетом, а про них забывают зачастую. Переходим к нашей рубрике «Тайное знание». В прошлый раз мы ставили этот отрывок. И вот мне говорят, ну зачем ты все время выступаешь и подчеркиваешь, что вот это опасно работать вот с такими излучениями, с генетическими. Да, я повторяю, я буду настаивать, что это опасно. Долгое время люди думали, кто же это, но наконец, фактически вот буквально за один день до записи нового выпуска, Михаил Лидин сказал, что в рубрике «Тайного знания» это Горяев, и он совершенно прав. Никита Одиноков тоже согласился с ним, хотя и с некоторыми сомнениями. Он сказал, что по смыслу как-то не склеилось. На самом деле, действительно, я выбрал отрезок, который не был бы ну, настолько уж очевидным, потому что Горяев – это человек, хорошо известный за свою теорию волнового генома. И я боялся поставить прям, ну, совсем уж откровенно выдающую его теорию часть. Он создатель этой псевдонаучной теории волнового генома, его труд был напечатан в 1994 году, это некая монография, которая представляет компиляцию его предыдущих статей. Ну, как так называемая официальная наука, работ Горяева не признает, поскольку до настоящего момента не было чего, ни одного экспериментального доказательства его идей. То есть, очень просто. Единственная ученая степенью его, присвоенная высшей аттестационной комиссией России, является степень кандидата биологических наук. Он, по собственному признанию, закончил в 1966 году биологический факультет МГУ, где обучался по специальности ботаника. Он является, конечно же, членом общественной организации Райен, о которой мы несколько раз говорили, ну и там других, других организаций, в том числе Нью-Йоркской академии наук, которая, как мы знаем, продает некоторые дипломы за денежки. В своих выступлениях и публикациях он часто называет себя доктором биологических наук, но, как выяснилось, имеет звание доктора наук, присвоенное негосударственной межакадемической аттестационной комиссией. В зарубежных рецензируемых журналах его работы по теме волнового генома не публиковались, хотя на Западе есть люди, которые пропагандируют такие же идеи. А в чем они состоят? На самом деле, идеи-то очень простые. Сейчас вот я зачитаю эти идеи, как они звучат, ну, так скажем, официальным научно звучащим языком, а потом мы поймем, что это на самом... Насколько это базовая идея, которая встречается часто в эзотерике. Значит, его идеи. Большая часть информации содержится в ДНК в виде волны. Какой именно волны, в разных текстах он пишет по-разному. Обычно там наставят на акустических волнах, но у него присутствуют и оптические волны, и даже торсионные. ДНК способна получать информацию, включая эмоции из голосовой речи. Молекула ДНК способна передавать информацию, например, о своей клетке, волновым путем в луч лазера или другие носители, и принимать такую информацию, что может вызвать морфогенетические и физиологические эффекты, например, выздоровление. После смерти живых существ, начиная с клетки даже отдельной ДНК, на протяжении 40 дней сохраняется их фантом, способный влиять на другие тела и поля. В частности, основопогла... основополагающий опыт Горяева, по его утверждениям, состоял в том, что спектр рассеяния и ДНК сохранялся и после того, как ДНК из прибора удалили. Видимо, они не очень тщательно соскоблили. Ребенок может нести наследственную информацию от мужчины, самца, не являющегося его отцом, но бывшего половым партнером матери в прошлом телегония. Ну, э, иными словами, проще говоря, здесь и постулируется влияние слов на человека, ну, почти, вот, почти магическое мышление. Мне хотелось бы сделать здесь две ремарки. Во-вторых, просто моя гигантская часовые... Просто ну, не может мне просто не упомянуть то, что на самом деле я первая угадала, что это был Горяев. Просто не догадалась об этом написать. Написала в чате. Ну, почему я догадалась? Потому что, когда был фестиваль науки в фундаментальной библиотеке, в частности, были стенды нашего факультета и нашей кафедры высшей геометрии мы там, короче, ну, наша кафедра представляла Мехмат, рассказывала о том, что такое математика, геометрия, там дети собирали э, всякие платоновые тела из конструктора, мы давали им э, за это конфетки, маечки красивенькие, ну, конечно, сама тоже сожрала много конфеток и собрала маечек. А, да, это было лишнее. Ну так вот, мы все раздавали детям и заботились о распространении э, любви к математике и всему такому. И вот посреди вот этого рая как бы, возник такой диссонанс. Короче, пришли последователи этого Горяева. И они начали рассказывать про этот волновой геном и рассказывать про то, что, короче, эта теорию официально наука глушит и губит, а на самом деле это великий ученый. Честно говоря, не знаю, почему они ко мне подошли, хотя это было... Они слушали наш подкаст. Это было еще до того, как я стала скептиком вообще. Они просто через твой волновой геном почувствовали. Они, и они попытались, предо... попытались предотвратить твое скептическое становление. Вероятно, они ко многим людям подходили и рассказывали про бедненького своего... этого. Вождя, которого все угнетают, то что-то очень любят все псевдоученые сделать, э, как бы говорить, что якобы официальная наука их э, не уважает не за то, что они действительно ничего разумного не говорят, а потому что, э, типа, вот заговор, все такое, или косность мышления, все такие дела. Еще вторую ремарочку бы хотелось... Да, то было во-вторых, а теперь во-первых. Ну, неважно, короче, другую ремарочку сделать. Сейчас у всех пригорит, но дело в том, что действительно в каком-то смысле в ДНК могут распространяться волны, и более того, солитоны. К нам в прошлом году, в частности, приезжал на Мехмат читать итальянский ученый про свою работу, к сожалению, забыла, как его зовут, и эта работа была именно посвящена распространение солитонов в, в молекулах ДНК во время а, деления клетки и всех таких вещей. Ну, то есть это чисто просто математическая модель колебательная, но очень забавно, что она а, чем-то похожа на а, глупости, которую говорит Горяев, хотя на самом деле это ну, естественно, нормальная наука. И она не имеет, естественно, ничего общего с тем, что слова влияют на вашу жизнь. Ну, то есть я так понимаю, что волны эти только во время деления клетки, Происходит, и не накапливаются там, и не сохраняются. Mm -hmm. То есть это не хранилище этих волн. Безусловно, это просто интересная механическая модель, как вот это все с точки зрения механики происходит в клетках. Кстати, не исключено, что этот же Горяев мог что-то читать на эту тему и взять вот термин, который не имеет никакого отношения к его нынешней философии, и вот так вот использовать. Как в, ну, в прошлом подкасте мы употребляли слово «биоэнергетика», у которого есть вполне легитимное кошерное значение, но которое сейчас используется вот, ä, в значении мистики. Ну, кстати, интересно, что у него ä, n, р, говорится про то, что на протяжении 40 дней сохраняется фантом, то есть такая чисто эзотерическая вещь, 40 дней там. Это созвучно тому, что некоторые эзотерики говорят, что на, на поле битвы сохраняется, короче, энергия ушедших молодыми воинов и воительниц, и, короче... И можно... Даму следует заниматься именно на таком поле. Чтобы впитывать их энергию. Да, да. если ты, например, а Чак Норрис там завтракает, да? Чак Норрис завтракает духами этих ушедших воителей. Чак Норрис попадет на это поле, то... Точнее, ему нельзя попадать на это поле, потому что он настолько крут, что в таком случае поле будет отсасывать энергию у него. Ну что ж, на этом первый сезон Тайного Знания заканчивается. Мы не будем делать Тайное Знание к Новому Году, а начнем по новой в следующем году. Так что на этом наш выпуск проходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. До следующего года. С наступающим вас Новым Годом и до скорых встреч. Всем до свидания. Спасибо, что были с нами почти год. Мы уже записали 31 выпуск. Ставьте лайки на каждый выпуск. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу. С Новым Годом! Желаю вам на новогоднем застолье не упасть в оливье лицом. Желаю ясного неба, больше звезд и салют!